Дорогой Петербург, для тех, кто только что проснулся, мы напоминаем, в эфире программа Полезное утро. И мы работаем в прямом эфире. На улице сегодня минус 9 градусов. мороза, обещают нам синоптики самое время утеплиться. А вот во что будем утепляться? В меха Оля? хочу в шубы, хочу. В, со в, давайте в соболе. Давайте. соболе, ну соболь самый дорогой мех. Ну, ты же понимаешь, особенно русский соболь. Вот меховые аксессуары это не только очень красиво, конечно же, тепло аксессуары. и аксессуары? актуально. Меховой это шуба. Шуба, да. И актуально в такую погоду, как сегодня. Вот в нашей рубрике "Разумные потребители" мы узнаем, узнаем. Нам расскажут, как же выбирать не ту, вы не шубу, а эти самые красивые меховые аксессуары. Кажется, что меховые изделия никогда не выйдут из моды. В морозную погоду такая шапка будет радовать любого покупателя, так как только натуральный мех может защитить вас даже в самые сильные холода. Ну и, конечно же, такой аксессуар выглядит не только красиво, но и презентабельно. Как правило, мех подбирают из внешности. С женщинам или тем, у кого светлые волосы, подойдут более мягкие, бежевые, золотистые оттенки. Обладательницам белой кожи или черной копны рекомендуется приобретать меха холодных тонов серый, белоснежный, голубой. А если девушка молодая, она может попробовать какую-то очень яркую, например, вязаную с помпоном модель, шапку с длинным хвостом или сушками. домом элегантного возраста можно обратить внимание на... Классические шапки. Шапки круглые, береты. Лучше всего аксессуары из натурального меха смотрятся с шубой. К ней подойдет абсолютно все. С тканевым пальто также сочетается любой мех. А к пуховику такое изделие не подойдет. Если мы выбираем дубленку, оптимальный вариант это будет шапка. Из замши, из мутона, из овчины. Если есть отделка меховая, например, воротник, по шапку можно подобрать того же меха, что и оделка. Помимо меховых шапок, многие женщины предпочитают покупать и шарфы. Они стильно смотрятся с обычным пальто. Безусловно, любой меховой шарф вас хорошо согреет. Но в основном это украшение. Если возьмем объемную пышную модель, можно использовать как воротник, если у пальто его нет. А легкие, воздушные, вязаные модели чаще всего используются как украшение к вечерним платьям, ну, или, возможно, деловому костюму. Самым распространенным и элегантным мехом считается норка. Не уступает популярности и с мутоном. Спросом у дам пользуются лиса и песец, а мужчины предпочитают шапки из енота и овчины. Модная индустрия расширила цветовую палитру меха. Однако у многих возникает вопрос, не повлияет ли краситель на качество. Высокое качество технологий и высокое качество самих красителей позволяет... Не влиять на качество и износостойкость меха. А изделия, яркие, способные придать хорошего настроения, всегда популярны. Поэтому смело приобретайте, чтобы вам не понравилось ярко-синие рукавицы, сиреневый песец или красная норка. Отличить натуральный мех от искусственного довольно-таки сложно, но все же есть несколько способов. Изделие из настоящего ворса легкое, а блеск на солнце будет ярче. У хорошего меха обязательно не гремящее, мягкая, если вы его встряхнули, не здрав, это внутренняя сторона шкурки, основа ее. Качественный мех имеет густой, плотный подпушек, он обязательно блестящий и без проплешек. Чтобы мех прослужил долго, необходимо после каждой носки его просушивать, своевременно чистить от грязи и пыли. В летний период аксессуары хранить рекомендуется в темном и прохладном месте.